Удовольствие все стоит 300 рублей. Зал не особо большой. Сейчас самое интересное запишем. Ага, вот она, Венерина мухоловка. Ну, пока она никого не уводит. Ну, наверное, это еще рассада. Потом вырастет. Ну Видно, что вот листья такие. наверное, корм. Умфутрикулария um, лунгифолия. Ut, а это, по кинамбрызом, кого живет, непонятно.